Уважаемые коллеги, вот и наступает 2019 год. 2018 год, наверное, для многих из вас был успешным, жизнерадостным. Будем надеяться, что 2019 год откроет для вас новые горизонты, вы поставите новые цели и будете идти к ним. Я бы хотел пожелать в этот год, чтобы вы были крепки, здоровы, чтобы сопутствовала вам удача и были счастливы в жизни. Всего вам доброго, счастливого пути.